Здравствуйте! Мы выяснили, что цель не достигается и мечта не воплощается по двум причинам. Во-первых, потому что у человека не хватает ресурсов для того, чтобы до этой цели дойти, доехать, долететь. Во-вторых, движение к мечте блокирует какое-то препятствие. И где взять ресурсы, чтобы воплотить мечту, мы обсудили в прошлом видео. Напомню, что ресурса может быть что угодно, что поможет облегчить, ускорить, обеспечить достижение цели. Поэтому ресурсы могут быть внешними, такими как деньги, красота, автомобиль, диплом, знакомство и так далее, и внутренними: Усидчивость, выдержка, позитивное мышление, оптимизм и так далее. А теперь я хочу уделить внимание теме препятствий на пути к мечте для того, чтобы уметь их обнаружить, выявить. И, конечно же, любые препятствия на пути к мечте необходимо дезактивировать, определив и устранив причину их возникновения. Самым главным препятствием между той жизнью, которой хотелось бы жить между нами, и нашей целью. Между нами и нашей мечтой являются наши карты реальности. А именно неэкологичные, негативные, ущербные карты реальности, которые были некачественными изначально, то есть представляли лживую информацию, или же устарели на сегодняшний день. То есть в сегодняшней действительности жить, пользуясь этими картами, реальности нельзя, они показывают неверную неправильную устаревшую информацию. И конечно я говорю о наших убеждениях, конечно, наши убеждения, верования, представления о мире, о людях и о себе, наши взгляды, это и есть наши карты реальности. это тот шаблон, по которому мы живем. недоверие к людям, постоянное подозрение, ожидание подвоха, недоверие к женщинам, ожидание предательства, недоверие к мужчинам, неспособность быть под их защитой, ожидание негативного исхода любой ситуации. И в целом, это позиция жертвы во всех взаимоотношениях, со всеми и всегда, потому что они всегда так со мной поступают. Такие карты реальности не могут, конечно же, привести к воплощению мечты. И больше того, они будут всячески отравлять даже обычную сегодняшнюю действительность. На самом деле наш разум можно условно разделить на думающую половину и доказывающую. И тогда все то, о чем одна думающая половина думает, во что она верит, считает, придерживается взглядов, Второй доказывающей половине придется воплощать и выполнять. Доказывающая половина будет обращать внимание, замечать, видеть, слышать, чувствовать, ощущать именно то, что входит в мировоззрение думающей. И все остальное будет упускаться, пропускаться, отфильтровываться, просто как ненужное, как несоответствующее планам на жизнь. То, что не входит в привычную картину мира человека, не должно быть им встречено, не должно быть замечено. Иначе человек будет постоянно ощущать себя на другой планете, где все чужое, и ему непонятно, как выживать. И таким образом снова создается эффект, что представление о мире, о людях, о себе, взгляды на жизнь и убеждения загружены в голову, как кинопленка в кинопроектор. И та жизнь, которая происходит с человеком, это всего лишь фильм, который он показывает сам себе. И в таком случае негативные, не экологичные, нежелательные представления, взгляды, убеждения воплощаются в виде декораций, в виде героев, которые встречаются в жизни. А что-то позитивное, желанное, долгожданное отсутствует в этом фильме реальности, так как в это просто нет веры. Нет убеждения, что это возможно, нет представления, как это должно выглядеть, звучать и пахнуть. Как же возникли э, негативные карты реальности, как возникли неэкологичные, вредные карты реальности. Конечно, в первую очередь карты реальности создаются путем внушения. То есть в процессе воспитания человеку ну, тогда еще ребенку передали по наследству родители авторитетные люди воспитатели учителя свои взгляды на мир окружающих на различные характеристики и релки даже о самом себе то есть о ребенке и если не удается быть здоровым стройным радостным возможно вы из семьи где у всех широкая кость и болезни это часть человеческой жизни особенно с какого-то возраста. Если родители внушили что деньги зарабатываются тяжелым трудом, что есть работа, а есть отдых, что не стоит хобби превращать в работу и так далее, то скорее всего что на работу вы ходите как на каторгу. Если мужья алкоголики вполне возможно что мама говорила, что все мужики алкаши и хорошего не найти, если не везет с деньгами, то возможно, что в семье всегда бытовало представление о том, что без денег сон крепче, что честным путем денег не заработаешь, что есть вещи важнее этих грязных денег. И, наверное, вы начали считать копеечки еще в школьной столовой. Слушай старших, не спорь, не конфликтуй, уважай, уступай, пропускай. Это представление о жизни и о себе человека, который никогда не будет лидером и будет только послушным исполнителем. И вы можете сказать, ни родители, ни окружающие ничего такого мне не внушали. Тогда, возможно, вы попали однажды в очень неприятную ситуацию, которая оставила отпечаток на всю последующую жизнь. И я говорил об этих так называемых импринтных ситуаций в прошлом видео. Если вы помните, когда ребенка напугала собака, у него в первую очередь сформировалось убеждение, что собаки страшные и опасные. Когда ребенок пережил страх и боль в кабинете стоматолога, то первым делом у него родилась идея, что визг бормашинки, запах кабинета, яркий свет — это уже опасно и отсюда зародился страх на всю последующую жизнь. Когда ребенка, который очень активно хотел дружить, делиться, обижали окружающие, то в первую очередь родилось убеждение, что окружающие подонки и не заслуживают его внимания. И уже только после этого была создана программа избегания людей. И таким образом следствие определенного неэкологичного воспитания негативными внушениями или вследствие несчастных случаев и травмирующих событий и формируются представления о себе, о других и об окружающем мире. И уже только на базе этих убеждений формируются программы, как в этих условиях не жить, а выживать. Что же делать, чтобы наладить жизнь? Вывод напрашивается сам собой, конечно же это заменить не экологичные представления о жизни, на экологичные, приводящие к благополучию. И на их фундаменте будут построены программы успеха, то есть необходимо заменить ту самую пленку несчастливого фильма в нашей голове, в кинопроекторе на самый лучший фильм о том, что я вполне развитый и совершенный человек, и живу в мире, где мне сопутствует удача и окружающие люди, которые помогают мне в достижении моих целей, и все мы от этого счастливы. И тогда проецируя этот новый фильм вокруг себя, мы и попадем в новую жизнь, в которой мы вполне благополучны. К сожалению, мы не осознаем своих программ. Мы не осознаем, что мы запрограммированы на болезнь, на несчастливые отношения, на безденежье. И рутинную работу. И к сожалению, мы не осознаем своих убеждений: мы не знаем своих страхов, недоверия, пренебрежения, заниженной самооценки, некачественной судьбы. Поэтому, если вам интересна эта тема, если вы хотите изменить свою жизнь если вы хотите изменить свой жизненный сценарий, свою судьбу ставьте лайки, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал чтобы узнать из следующих видео, что же с этим всем делать.